Пусть при температуре 17 градусов Цельсия объем воздуха в цилиндре равен 7 условным единицам, а давление равно атмосферному. Поместим цилиндр переменного объема в сосуд с горячей водой. При температуре 47 градусов Цельсия. Будем менять объем цилиндра до тех пор, пока давление воздуха в нем не станет равным атмосферному. Объем воздуха при этом будет равен 8 условным единицам. Опустим теперь цилиндр в сосуд с водой при температуре 87 градусов Цельсия. Опять изменим объем воздуха так, чтобы давление оставалось равным атмосферному. Объем теперь станет равным 9 условным единицам. Результаты опыта приведены в таблице. Для каждого состояния найдем отношение объема воздуха к его абсолютной температуре. Можно сказать, что это отношение одинаково для всех состояний. Из данного опыта можно сделать следующий вывод. Отношение объема газа данной массы к его абсолютной температуре при неизменном давлении есть величина постоянная. Такая зависимость между объемом и температурой газа называется прямо пропорциональной. Можно сказать, что объем газа данной массы при постоянном давлении прямо пропорционален его абсолютной температуре. С точки зрения молекулярно-кинетической теории строения вещества, эту зависимость можно объяснить следующим образом. При повышении температуры возрастает скорость движения молекул и, соответственно, давление газа на стенке сосуда. Чтобы давление осталось неизменным, должна уменьшиться концентрация молекул газа. Это происходит при увеличении его объема. Рассмотренный процесс называется изобарным, от греческого слова барос тяжесть, вес. Закон, которому подчиняется этот процесс, называется законом Гей-Люсака по имени ученого, его открывшего. Он также, как и закон или Мариота, справедлив для идеального газа.